Переключился. Здорово! Привет! Кто Привет! Да, таких базар был файл, таких, стоматологом. Uh, uh, yeah yeah, тоже я тоже я... стоматолог. О, люблю стоматолог. Что случилось, давай Ну, не хватает адриалина, ну, в почках. То это плохо? Что-что? Адриалин в почках не хватает. А... Uh... Ну, э, адрелин, э, кто вырабатывает адрелин организму? Адриалин? Да. Ну, организм адриалин. А адриалин, как по-русски не знаю. Я не, я не русский. А, кто ты? Хорват. А ты где? В Украине? В Украине. Ну, белый а, хорват. ты я... на да? Не, я белый Хорват. Как... <ughs> ээ... В интернете забьешь. Это, бляха, много рассказывать, бляха. Ну, ну, no. Я, я, я, я Западной я, я Украины. Бандера. Бандера. Вот так сразу сказал. Вот так сразу. Я сразу сказал. Бандеры. Бандеры. Покажи вокруг, что у тебя просто не интересует. Это не моя хата. Ты воюешь? Да, ну, полу... окно закрыто, а видишь окно, чтобы <свеч> света... Да, света не было. Не, я не воюю. Почему, Почему? кампьяшки да. а сидишь? Да. Почему а это это, это это не мое. А, ну, отдел. Блин, все такие красивые для Не, есть вопрос, отвечу. Не, серьезно. Я не даром русский язык учил. Правильно, правильно, правильно русский, русский я должен язык должен знать. знать. Знаю, еще китайский учил я. Ну, не знаю зачем. Чё? Что? Что, Что будет, будет по-китайски? По чё? Да. Блядь, забыл уже. Ич. чё? Даже не знаю. Ну, и все, давай китайский забудем. Жопа, я... жопа будет, жопа! Жопа? Да... Да. да, вот, вот вы на данный момент, момент вот, там там находитесь. Нас, э, нас не учили, жопа, бля, по-питальским, бля. Ну, это давно было. Я еще советский, я еще при Союзе, в Германии был, учился. Ну, как учился? Всё, как, э, как служил, служил, служил. служил. Все. Не учился, служил. Как относится Россия, Россия Украина? Украина? Ну, Россия, Украина. Россия большая, Украина, маленькая. Нормально отношусь. Я сейчас. Сейчас время посмотрю. Нет. 22 .17. Украинский час. За Украину? Ну, время так показывает. Но это не деньги. Это не деньги. Чтоб ты не понял. Я не за день Понял, понял, это понял, понял. моя жизнь. Ну, ну, ты и как? Наряда, наряда ходишь и... Нет, я сейчас э, этот э, убойщик, убойщик. Убираешься, да. да. Понятно. Понятно. Не, у, убойщик. Ну. Убойщик, это? Ну, убойщик свиней. Убойщик, ну, пляха, ну. как по-вашему. Ну, как свиней режут, ну. Ну я не режу, я ну, убиваю. Ну и ну, режу, где-то, да, было. А, а ты украинцев убиваешь, убиваешь получается, да. да? Украинцев? Да. Время... Свиньи uh, si si si si si si si украинцы. <coughs> не, Рашишвань. А я, ты не понял, а вот сейчас, я ты расскажу я... с этого момента, подожди, подожди. Давай, рассказывай. А... Когда, Когда президент Комика как там зовут Как там зовут-то его? Как кого? Зеленый а, а до этого, этого порошек это был. Э, да, да, да, да. Ну я, я плохо там политики я не ну, понимаю. В суть не в этом. Вот, вот, Когда Порошешка уходил порошенко... с поста, по... Свинальники. Ворота забыл, забыл, закрыть. Закрыть. Порошенко порошенко забыл по... закрыть. порошенко забыл, забыл в... И, И вот свиньи, вот свиньи выбежали, выбежали все. все. Сейчас вот приходится их искать по всей Украине. Вот, вот. Нет, я нет, я э, э, где жарко, я иду греться. Понял это. Я полити, да, я, я политики, ну... я политики не не шарю. Ну я Ты понял, я понял. Да, картошку почистить. Все, все. все, все, все, все. все. Ладно, я, я дальше, дальше поеду. По ну давай живи. Давай.